Казалось, вечно сдержу на мушке Меня не трогает стрелкой время Мне двадцать Танцы в ночи, подружки А я как будто уже старею Прожито, кажется, не соврать бы Две жизни минимум за кого-то В игре со временем мы собратья Да все выходит в одни ворота И счет, конечно, не в нашу пользу и с каждым днем тяжелее ноша, растут души годовые кольца, стирают люди до дыр подошвы. И мне встречаются четче, чаще, меня моложе. Надежда и брызжут, как будто век не сыграют в ящик, как будто в небе летают выше. Я на их фоне почти что призрак. Я просто тело, Я просто тело. Я стану времени главным призом и ничего не смогу поделать. Судьба мне с мыслями шлет конверты и не стереть ни следов, ни пятен. Но все становится вдруг бессмертным, когда ты ловишь меня в объятиях.